здравия желаю это седьмая часть серий о парке патриот и выставки рособарон экспо центральный выставочный центр парка патриот это идеальная площадка для проведения различных мероприятий любого масштаба и формата максимальная нагрузка на 1 квадратный метр 10 тонн высота потолков 16 метров В каждом павильоне по 4 больших конференц-зала вместимостью от 50 до 128 человек это на первом этаже, а на втором три зала вместимостью от 18 до 45 человек. Новая многоцелевая бронированная плавающая машина МБПМ сошла с конвейера всего за 10 дней до начала форума армия. МБПМ предназначена для использования в качестве боевой разведывательной машины. Лобовая проекция защищает от попадания бронебойной пули калибра 12,7 мм, также повышена минная защищенность, при этом машина обладает хорошей маневренностью. МБПМ оборудована дистанционно управляемым боевым модулем Арбалет ДМ с пулеметом. Если у таких уже известных броневиков как Атлет или Стрела двигатель находится в передней части, то здесь 240-сильный ЯМЗ за отделением управления с правой стороны. Максимальная скорость по шоссе – 120 км в час. В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот» проводится творческий конкурс «Фестиваль армия культуры». Поражает не только выступление на почти профессиональном уровне, но и тщательность подготовки костюмов. В этот раз в общекомандном зачете абсолютным лидером стала Россия. Второе место досталось Китаю – Третье место поделили команды из Белоруссии и Казахстана. Лучшим экипажем индивидуальной гонки танков и подарили автомобили и мотоциклы. В этом году победителем этапа «Индивидуальная гонка» конкурса в первом дивизионе стал экипаж Южного военного округа Вооруженных сил России. Минобороны представила комплексную аппаратную связи МП-2ИМ, разработчик концерн «Созвездие». Комплексная аппаратная связи предназначена для развертывания на узле связи пункта управления бригады внутриузловых сетей передачи данных шифрованной и открытой телефонной связи для обеспечения радио и проводными каналами связи абонентов пункта управления, размещаемых в командно-штабных машинах. Эта разработка имеет шифр «Медногорец». Дальность связи по радиостанции R16825UE в движение до 20 км, на стоянке на мачту до 40 км. Время развертывания для работы на стоянке не более 20 минут. Количество направлений связи до 7. Транспортная база К1Ш1БТР-80. Предприятия Роскосмоса представили производимые и перспективные образцы ракетно-космической техники на военно-техническом форуме. На стенде Роскосмоса представлены используемые и разрабатываемые средства выведения, включая тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и «Ангара-А5Б». Ракеты семейства «Союз-2» и «Союз-5». Экспозиция дополнена и макетами космических аппаратов глонасс к «АЭС-2Д», «Обзор-Р», канопус в и «Метеор-М». Также на форуме демонстрируется разработка предприятий расход в сфере микроэлектроники космического назначения, систем связи, геоинформационных сервисов и технологий виртуальной реальности. Экспозиция включает и медицинскую технику, выпускаемую предприятиями отечественной космической отрасли. В формировании объединенной экспозиции принимают участие 7 организаций ракетно-космической промышленности – НПО «Лавочкина» и СС Ценки ГК «НПЦ» имени Хруничева, ОКБ «Факел», НПК «СПП» и корпорация ВНИИМ «М». Впервые ЦИНКИ представил новый макет стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный. ГК «НПЦ» Хруничева демонстрирует линейку ракет-носителей «Ангара-А5», «Ангара-А5В», «Ангара-1-2», а также макет ракеты-носителя «Протон-М». По направлению научного космоса НПО «Лавочка» представлены макеты малого космического аппарата для фундаментальных космических исследований МКФКИ ПН-2 и космического аппарата «Электро-Л» в составе макета разгонного блока «Фрегат-СБ». Компания информационной спутниковой системы ИСС имени Решетнёва, в свою очередь, презентует макеты космических аппаратов «Марафон» и «Глонас-К». ОКБ Факел представил макеты двигателей. Здесь, что нам представлено? это макет, макет э, установки для специальной обработки беспилотных датчиков аппаратов. Э, в частности, позволяет проводить обеззараживание беспилотных датчиков аппаратов, которые были использованы или решали задачи в условиях радиационного, химического, газодинамического заражения. Соответственно, по э, возвращению э, сам беспилотник имеет э, на себе заражение поэтому есть необходимость его обеззараживать значит в противном случае придется соответственно с ним работать только в индивидуальной защиты кожи органов дыхания э -э, реализуем мы э -э, принцип специальной обработки за счет рамочной тентовой конструкции которая переводится из походного положения рабочие рабочее механизированным способом соответственно в результате чего формируется закрытый замкнутый рабочий объем замкнутый рабочий объем и далее производится обезараживание вот таким вот образом, то есть за счет нанесения непосредственно раствора, обработки капельно-жидким способом. В зависимости от вида заражения, соответственно, будет выбран определенный вид раствора. После этого рамочетентовая конструкция устанавливается в исходное положение, в походное или в сложенное положение, и, соответственно, использовательный аппарат может выполнять дальнейшую задачу которое на него будет возложено. Особенность заключается в том, что исключен полностью ручной труд, соответственно, сокращено время на обработку и возможно будет сокращение также расхода раствора и рецептур для зараженных стандартных аппаратов. Установка, по большому счету, конструкция, концепция, сама достаточно универсальная, может быть реализована как в стационарном положении, так скажем, непосредственно на поверхности грунта, так и с возможностью установки на э, объект, допустим, техники. Ну, условно говоря, пример, допустим, автомобиль типа «Газель» на э, крышу с помощью магнитов может быть смонтирована данная конструкция. То есть вот таким вот образом, что, соответственно, все очень э, обусловит оперативность решения задач, касающихся обеззараживания. Инженерный, инженерный институт предлагает такую разработку научную, э, в частности, научная работа проведена курсантами, института, что в свою очередь говорит об достаточно так скажем, уровне научной работы и направлениях исследований в этой области. Тула-Машзавод находится на историческом месте Тульской Фроловской Слободе, известной своими мастерами. На территории, принадлежащей сегодня акционерной компании, в 1879 году был организован Бойцуровский завод, выпускавший разнообразные изделия из чугуна и меди. В 1912 году предприятие вошло в состав Императорского Тульского оружейного завода как новый завод. 8 июля 1939 года был подписан приказ Наркома обороны промышленности Ванникова о создании самостоятельного предприятия машиностроительного профиля Тульского станкостроительного завода. Во время Великой Отечественной войны завод был полностью эвакуирован в Куйбышев, Саратов, Златоуст. А с января 1942 года возобновил работу и в Туле, выпуская оружие для фронта. Легендарный танковый пулемет «Максим», авиационные пулеметы «ШКАС», авиационные пушки, 120 и 160-мм минометы помогали громить врага и приближать День Победы. В настоящее время завод выпускает в том числе разнообразную гамму малогабаритных четырехтактных универсальных дизелей с мощностью от 5 до 9,5 кВт. Предприятием освоен выпуск целого ряда стрелково-пушечного вооружения калибра 23 мм и 30 мм для бронемашин, самолетов, вертолетов, систем ПВО. Морских 23 и 30 мм артиллерийских установок 2М, м ак АК-230, АК-306, АК-630М, которые входят в состав вооружения кораблей различных типов, а также уникальные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы Каштан и Пальма. На протяжении четверти века Туломаш-завод выпускает гамму высокоточных противотанковых снарядов серии зубк К-10, управляемых получу лазера. В экспозиции «Через терник к звездам» в парке «Патриот» в Кубинке представлены космические аппараты «Зенит-2» и «Лазурь», оснащенные различными видами съемочной аппаратуры и оптикой, а еще космические аппараты, обеспечивающие работу отечественной системы навигации «ГЛОНАСС» и системы космической спутниковой связи. История радиозавода имени Попова – начинается 29 апреля 1948 года, когда Совет Министров СССР издал распоряжение номер 5307-Р о создании завода в Омске. В 1954 году была выпущена первая серийная продукция радиорелейная станция r 401 «Ручей». В 1959 году радиозавод имени Попова выпускает первый омский телевизор «Заря». В 1971 году Радиозавод имени Попова награжден орденом Октябрьской революции. 1979 год – начало производства радиорелейных станций АЗИТ, которые надолго стали базовой аппаратурой спецсвязи вооруженных сил. Акционерное общество «Заслон» прошло исторический путь от дореволюционного чугуно литейного завода до современного научно-технического центра. Научно-технический центр «Заслон» занимается созданием Блок орудий с кассетами модульной конструкции 9А513. Подвесной блок орудий с кассетами БО предназначен для размещения и пуска 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет типа С8 и применяется в составе вертолетов типа Ми-28, К52, Ми-8, Ми-35. Основным преимуществом нового современного блока орудия является возможность изменения количества стволов. 10, 15, 20, 25 в зависимости от полетной задачи. Наличие системы управления взрывательным устройством ракеты. Завод создали в 1862 году. Хозяином завода был Озалинг. Было налажено производство люков, чугунных плит, печей, художественного литья. В 1936 году на месте завода был создан Лен Текстиль маш. И только с 1944 года этот завод стал производить радиолокационную и радиотехническую аппаратуру для авиационной техники. Завод имел номер 287. В 1966 году предприятие получает наименование «Ленинградский завод «Ленинец». 14 ноября 2014 года ОАО «НТЦ» завод «Ленинец» преобразован в АО «Заслон». В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1400 предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения.